Некоторые, ой, Некоторые зрители меня просили, чтобы я вот эту вот табличку сломал. Но я сломаю и кварц. Подождите. Иди в Так. Ух ты, мина. Я уж обосрался вот так вот. Раскрой бетон. О, щас вс потечет. Что тут все потечет? Я по-другому как-то сделал. По-умному. Какой ещ бетон? Тут нет бетона. Я бы мог добраться, но у меня хватит боков, не знаю. Тех хоть нахожусь. Вот. Вот кстати, Надо отсюда уже выбираться. Чем я раскрывать? А, я понял, для чего он хочет, чтобы я раскрыл, так только нужно сразу бежать. Тут типа вода. Я понял тебя, пацанёнок. Ммм, <свят> я выбрался. Это я хоть глибой так Вот, вот так вот. вот. так, всё. Несчастье. Так, надо быстрее отниматься домой. change the dance. Опа, вот моя изба для Надо будет пролечь, что а то я реально уже устал. Так, ладно, я уже веду с, с манти... А это еще что такое? Какой-то портал, что ли, или что-то. Что это за... ё мою Ну, в какое будем прорываться? Давайте, к примеру, в О, Так, И где это я? Так, ладно. Давайте посмотрим, что это. Это Apple. Это очень похоже. На... Это же очень похоже на рубрику Я Майкс. Ты мой дом. Что это тут за фонарик? ждать почему портал не работает фигня почему портал не работает что за фигня теперь мне еще и сидеть с этим то что случилось я окончательно тут буду сидеть.